И история нашей любви Однажды летом собрался Илья подвести своих родственников на Алтай, в гости. Причесал бороду, загрузились поплотнее, корзинку на колени поставили и в путь. Тем временем на Алтае Катя общалась с подругой на разные темы. И о квантовой теории частиц, и о бренности бытия, и о том, что забавно было бы, если бы парень, который приедет в гости, влюбится в нее. А наши путники уже два дня в пути, но не сдаются. Едут уверенно, чтобы лицезреть алтайские красоты. И, наконец, приехали. Остановились у заветного дома. Тут калитка открылась, и на пороге всех встречала Катя. Увидел ее Илья и обомлел. В жизни не видел он девушки красивей. А у Кати тем временем была только одна мысль. Ну вот, приехали. Нужно срочно сбежать к подруге. Бежать, бежать, не хочу ни с кем общаться. Гостей приняли хорошо. Накормили, в баню сводили, еще раз накормили, спать уложили. Ну и на всякий случай еще к тумбочке еды поставили. Чтобы ночами в холодильник не шарохались. В следующие дни провели они в поездках. Изучая места дивные, да дороги ровные. Уже собираться пора в обратный путь, а Катя с Ильей так и не общались. И решила Марина, мама Кати, темы найти общие и их на разговор вывести. И получилось, про Питер была тема выбрана, и общались они полночи. Оставшиеся полночи Илья в потолок смотрел, глазами влюбленными. Совсем расхотелось обратно ехать, но ехать надо. Возвращается Илья в Челябинск, прибегает к другу и восторженно кричит. «Димас, я влюбился, мне нужно в Питер!» Тем временем Катя рассказывала подруге, как они с Ильей почти всю ночь болтали. Да как Катя забавлялась, что он как домовенок, говорящая борода. «Недолго думая, поехал Илья в Чоп-Чоп, чтобы напи...» Ой, не тот текст. «Недолго думая, поехал Илья в Чоп-Чоп, чтобы прическу сделать себе. А то ходит как домовенок, говорящая борода. После поехал он обратно на Алтай, чтобы с Катей время провести и в Питер с ней слетать». Дальше было все очень романтично. Хоть и были друзьями, покатались на велосипедах, поиграли в шакала, посидели на подоконнике, сходили в Аймакс, опять посидели на подоконнике, погулялись с Ксюхой, конечно же подоконник, увидели одновременно закат, рассвет, поплавали в одежде и самое главное, посидели на подоконнике. Был и такой момент. В Питер с Алтае камушек Илья прихватил, чтобы Катя его в канал Грибоедова кинула, дабы сбылась ее мечта пить или пить, ой, жить, в общем, сдружились. После поездки этой поняла Катя, что нравится ей этот парень, добрый, веселый, красивый, и начала кропотливо в чувствах своих разбираться. Не входила в планы ее сейчас вот влюбляться, ведь квантовая теория частиц еще не вся раскрыта, а бренность бытия еще не опознана. Одним словом, не готова она была. А через месяц, 16 сентября Катя призналась Илье в любви. Очень нелегко ей это далось, ведь первый раз она влюбилась. С этого и началась история любви к Ильи и Кати. А дальше вот как было. Ездил Илья в гости к возлюбленной, преодолевая тысячу километров. А когда он писал, что подъезжает, Катя не могла найти себе места. Все ходила возле окна, доглядела, приехал ли. Потом Илья написал Кате книгу. Забрал жить в Питер. Там они принялись защищать мир от Волан-де-Морта, Дракулы, Дарта-Вейдера, Гидры, Минотавра и прочих напастей. В общем, проходили квесты. Так прожили они совместно год. И Илья такой думает, пора уже сделать предложение. Спросил у мамы родительского благословения. Подговорил подругу, дайком привез Катиных родителей в Питер. И при них сделал возлюбленное предложение. Вручил ей ключ. Ключом тем нужно было колодец открыть в пещере Мордера, да кольцо там найти, что она и сделала. Надев кольцо на палец Кати, стал Илья женихом ее, а она его невестой. Так вот и привела нас всех сильная любовь Кати и Ильи в этот зал. На столь прекрасное торжество создание новой семьи.